Сейчас будет сытно, пьяно и весело, да? Средства контрацепции, пожалуйста. Презервативы что? Немецкие, С запахом клубники. А в какой момент их нужно нюхать? Ты вообще о чем-то про секс еще можешь думать? Может могу, может нет. Я не пробовал. Ну, с тобой будет сегодня секс. Хочешь ты этого или не хочешь. Даже с ними придется тебя связать. Я обещаю тебе секс. Обещаю. Если не сегодня, то через неделю. Точно. Будьте же моим проводником тернистым тернистом лесу алкоголизма. Все проведу, все покажу. Ну чего сейчас хочу? Меняться партнерами. Что? И никогда этот дом и не переступит меня. никогда. Здрасте. Сапки! У такая старинная обувь. Боюсь, испортить. Крепка не боюсь. Купим тебе новые ноги. Сразу длинные и бритые. Давайте внедряйте европейские ценности. Веришь в чистую любовь. Любовь. Вот там твоя жена. Она тебя любит. Да ты чего? Белорусская тяжка, это живот вытягивает. Тепленькое, удобное. Hmm. Я о моих чувств подумал, сатир. Ты купишь мне такое? А? Отлично. Давай мы продадим квартиру, переедем все жить в су. Никто мне не хочет. У психотерапевты хотят. Я иду к тебе. Я объясню правила. Задача не в том, чтобы ну, измотать друг друга.